Это зомбиков. Всем привет! С вами Глаупырк и Зом. я здесь запилил просто вообще мега-арену. Здесь пушки, костры и цветочек. А еще нет, медсестра, которая поможет нам отхиляться. Общем... И медсестра, и почему у нее дверь закрыта? В общем, вариант не, про не проигрышный. Нет, если. я буду. А, кстати, иди обратно, я обратно тебе сейчас дам патронов, которые называются вообще ядра, но пусть будут патроны. Я буду спол использовать лучше. Ну, возьми 80 хотя бы. Ладно. Просто я уже своим сполом, своим затапом его и я могу убить без проблем. То есть с проблемами убить могу. Так, я вроде здесь все ссзял, что это? Uh -uh, прикольно. Сини что у меня есть? Убери. А да, я знаю, мне такой же был. Может я его положу в сундук? Я сейчас отойду на секунду. здесь скелеты раздражают. Да, есть такое дело. Кстати, До этого они здесь не спались, пока я не выровнял. Mm -hmm. um, так, поехали. Mm -hmm. Я же думаю, ты понимаешь, как ее надо таскать. Ну, стоп, мне сейчас одну пушку... Ой, надо повернуть. Все, поехали. Подожди, а тебе сверху? Ах, тебе не важно. так ее надо где-нибудь держать, сверху пушкой не повернуться, а понятно. такой жуткий На них просто правой кнопкой кликать или как? Или левой? Им как её заюзать? Все. Левой или правой кнопкой и тыкать, чтобы будет заюзать? Иркой. А, подожди, я понял, понял. Да червяка явно проще убивать пушкой Говорил же? Короче, ладно, я использую ее, Ай, блин, ну почему пушку нельзя один просто так? А, я ее перенаправил. Ладно. М -м, блин, насчет хренотень... Напряженная атмосфера. Иди куда-нибудь повыше, блин, я что-то не попадаю по ней. Может, ниже? Не знаю. <сORė> <Я>. <сORė> а, я, я, я, а сейчас я иди да. хелясь, не хеляйся, не херяйте, как она на мне. Блин, короче, я иди хиляйся. А факт, я вы. Она, она понимает, в чм проблема. Э, Кто-то кто вообще говорил эту варианту, тут без пройнкраши. А, ну, ты говорил, типа, мы ее убьем, и типа у тебя 10 пушки. Я как бы особо-то расслаблялся. Я тебе уже говорил об этом. Look, она, она тут ознурела а из oh, того что а я криво пос... mm. ну вот без круг вариант кончился надо было будет поставить там этот кровать на да, кстати вот что мы забыли ладно еще не все потеряно еще не все лично блин ты не заставляешь расслабляться Наша вторая попытка. Окей, okay, без проблем. Давай. <свят> ну, это будет сложнее, потому что ее надо тащить вниз. Это не, не проблема. Она идет за свой хоть за 3 земель, даже если ты ее не видишь. Это проблема. Да нет, я к тому, что она-то <свят> может не нас тащить, а не мы ее можем тащить. Не видно, что ты нормально у меня кот сейчас арет что это у меня кот сейчас арет смотри, смотри здесь огромная такая снега где это хренотенье ну ходить вообще будет она идет быстрее пусть идет все она почти здесь Ай, Прикрой меня блин она здесь почти она здесь я тоже теперь здесь и повыше повыше ее видишь а почему дура сдохла потому что это говно зацепило ее своим клипом и она сдохла из-за то что трогала его спал не практичен вообще нисколько мне кажется пушка бьет блин, в два раза меньше чем должна она должна быть по 300 но по-моему она бьет по 40 блин и так я спасаться mm -hmm. ты пока мне не веди ладно ты наркоман у нас спасалка в месте где была медсестра а точно кстати мы кровать завоили заюзать я по крайней мере я и... иди быстро а, ну кстати там вид, тоже в неплохо сейчас получается у нас это все дело а теперь прикрой мне чтобы я сам заюзал нашу спасалку на да нет и я к тому что сэт хочу спал спал хочу а вот теперь мы там я спал нормально работать будет да, а я зря потратил до хрена платины на, на пушки, потому что пушки бесполезны здесь. Это хрень быстрое, а пушки еще и к тому же не так больно бьют, как хотелось бы. Я сдох опять Basic Magic Dagger. Ой. И вообще деть нормально предметы, чтобы я стрелял. <рисуйся> сейчас, сейчас, сейчас, сейчас. Рисуйся, рисуйся, рисуйся. И я резнулся. Ну, у нас в этот раз. Да, наконец-то. Может быть. Просто, я говорю, я прослабился в общем. не ну сейчас, конечно, я не лучше И, не Арса не подходит. Ну, а наконец-то. Хорошо, хоть я тут нормальный камфайр раскинул, чтобы, в принципе, ведь здесь у нас нормально реген. В общем, да. В общем... Арфа работает нормально в, за, в заторких зонах, если есть ей от чего отталкиваться. Я сдох от какого-то почтомоба после убийства хершфордного босса. Это фейсу. Эм, что мы с хоть? Блин. А короче, гранит ванче, вот эта штука. Сини вообще все, что слутал, чтоб я это засвидетельствовал это О, отлично, и... то что нам прям надо там было. Причем сам тембру я еще давно нашл. Все? Мы там сдохнем. Там, там этот, там последний босс и сайбер. А, там последний босс и в общем мы его убьем. О, прикольный А Ракетки покупать можно будет теперь. Сайбером без проблем. У него есть другие, у него есть рокет лаунчер, а не гранит лаунчер, То есть ракеты будут, а не ракеты. Ну я думаю, как когда... А, это гранит лаунчер, а не ракет. гранит Мне интересно, сколько это хрень я могу выдать? я не знаю, я вообще хочу просто... Не, мне вот интересно, что круче, мегашарк или... Мне кажется, мегашарк. Ам, так, так, давайте сделаем эти быстренько себе э, сеты, ну не сеты, а этот, Ам, возможно сделаем... Давай-ка мы сейчас быстренько заберем отсюда пушки, потому что я так полагаю, они что больше не нужны здесь. А, да. Перетащим их в нашу домашнюю арену и поубиваем пару червяков. У нас нет реагентов, чтобы здесь сделать у нас нет именно мяса из этих пробцев. каких? А, с э, у, этих летающих ты летаешь, Ну, это не проблема, я думаю, сейчас там будет их, вот, их набрать. Да, набрать Итак, сейчас давайте попробуем по-фасту убить. Очень по-фасту, знаешь, тебе нужно очень-очень по-фасту. На секунду буквально, потому что уже кончается матч. Она же буквально... да ты врешь. Она уже кончилась. Она уже за... ушла за экран. Чё, день? Нет! Нет, я его не убил. Ночь наступила и и мы продолжаем коллекцию своих ковров. Айди. Это было. Вот вот именно вот такой вот, убивается Дестроер. Это была Арфа. Это моя Арфа его нет, это были мои пушки, а, а где опять лут? В один один. А черт знает. В один. Это одна проблема. В лута после этого нет. Да. в один. А всегда я сейчас гляну, может я найду так. Эй, где мой лут? Ну серьезно. Эй, ну, ну -мо. Мой лут. Верните все мой лут. А, в 1-1, короче, наибыстрейший кил деструйра был сделан с помощью арфа. 17 секунд вроде или 11 секунд, я не помню. А мы быстрее. А вот он, слушай, вот он. Он на напишешь дома. Он на доме. Вот он. Ну, да, кстати, если это. в общем, потом на видео и можно посмотреть, сколько я убивал тут деструйка. Ну быстрее убивали. Мы до этого быстрее убивали деструйер. Гораздо быстрее. Мм. Да. Так что мы там еще можем сделать? Блин, ты, ты вот собираешься, брать? Где его? Вон Что он там делает? Куда я с ним? Ну ладно. Возьму, так уж и быть. Да, заодно сразу покажу, как можно нафармить голд и как я его и получил. Можно делать алебарды и продавать души. Души продавать я не хочу, они такие душистые. Вот можно вот эту хренькин сделать. Кстати, если ты думаешь, что это все-таки твои пушки убили, то у меня есть одна идея. Если ну, если вообще играть, ну, однажды, то надо как можно скорее призвать Пайрат и Новый Жен. Да, И вот, в общем, у меня одна платина почти что. Ой, спать хочу. Наверное. Ну, Скрафти нам еще кого-нибудь. Угу. Я так и не заюзывал свой лаунчер. Какой? А, гранат у Нормально, если кидать гранаты вниз, они просто не спадут. А сейчас... В общем, я сначала кинул две диспавнулись, а она не диспавнилась я, я спавню... спавлю... спавню... спавню... а, глазик Ну, вытащи его ко мне ага. Как-то не очень Ну, где-то вылупят, пушки лучше вот пушками отлично где-то по 300 я и не буду глаз еще так прям кусит в одном месте ну ага ну я танцую видимо я отдыхаю потому что танцую Mm -hmm, да, ну да. Это, конечно минус пушек, они так дин динамичные. Давай фастей. А то и тут с динамичными пушками умру от демонов. Знаешь, у нас э, нюрс какой-то уже. Поэтому есть, но ну, с глазами, конечно, подольше так получилось потому что он не место протестировать всего две части нас нет тогда, конечно это еще блин, вопрос они быстрые блин Не, на самом деле если ты без всякого прочего сможешь выдавать нормальный дпс пушки нахрен не нужны. Ну, что, ну вот, блин, Рокет Лаунчер, ой, гранд Лаунчер бьет как пол пушки. Так получается, короче, можно как можно скорее, когда ты попадешь в хардмод идти формить карту и призывать Pirate Innovation Чего получить Кого? себе? Пират Pirate Innovation Не знаю, сколько Архамон Pirate Innovation ну, не знаю, пишется я же не хочу. Короче, вторжение. Фу не знаю еще, как писать. А ты знаешь? Умненький такой нашелся. Знающий. Да я знаю. Я догадываюсь, что это иновать и он. я сомневаюсь почему-то. И, в общем, на этом все. Серия, вообще, как-то так, нежданная. я поставил арену от ничего делать, делать, иначе сказал, пошли убивать. А я не хотел идти убивать. Я хотел идти жрать. И а -а -а. Ты про пантеру, не да. Ну. И баба.